всем привет на моем канале сегодня я буду готовить декор из шоколада в виде пионов готовится очень быстро и просто я буду использовать силиконовые формы это полусферы а здесь три с половиной сантиметра диаметр 5 и 7 декор готовится очень быстро я буду использовать кондитерскую глазурь она не тает. если вы используете шоколад тогда его необходимо темперировать У меня темная глазурь, она идет в таких вот капсулах, и мне необходимо растопить. Я растапливала в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд. Вот у меня глазурь такая тягучая получилась. Можно растопить на водяной бане. Я перелила в кондитерский мешок, заполняю ненамного, и пока не остыла, распределяю равномерно по форме. Отправляю в холодильник, либо в морозилку. И пока теплая глазурь, делаю то же самое, с большой формой. Много шоколада лить тоже не нужно. Иначе будут толстыми листочки. Глазурь остывает очень быстро, поэтому работать надо тоже по-быстренькому. Также самое отправляю в морозилку и в эту маленькую форму, совсем чуть-чуть. То есть где-то пол чайной ложки, может, даже меньше. Убираю в морозилку, дальше необходимо сделать площадку. Я просто в центр лью глазурь, и немножко постучу, убираю в холод, Я возьму кондурин, жемчужный и немножко. Сделаю оттенок шоколаду. Работайте в перчатках, чтобы не оставалось следов на шоколаде. Теперь достаю половинки. Еще такой момент. Сразу работайте с холодным шоколадом, потому что если он станет немножко теплее, необходимо использовать какой-то холодный специальный спрей. У меня остался еще шоколад. Я буду каждую лепесточек макать в шоколад и приклеивать к основе. То же самое делаю с остальными формами. Да, oh, Добавлю в серединку немножко растопленного шоколада. И посыплю серебристыми бусинками в центр. Вот такие пионы получились у меня. Кандурин можно не использовать. Можно использовать просто черный темный шоколад. Можно молочный, можно белый. Причем окрашивать в разные цвета. Это уже полет вашей фантазии. Я в дальнейшем буду устанавливать на зефиро торт. Вот такие пионы получились у меня шоколадные. Они очень достойно смотрятся на тортах и пирожных. Отличная альтернатива, замена кремовым цветам, если у вас не получается. И уходит намного меньше времени, чем на изготовление цветов из крема. Так что, кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго. Пока-пока.